Друзья, и снова всем здравствуйте, и снова всех рад видеть у себя в гостях. Дорогие подписчики и гости канала, не прошло и месяца, а наш с вами третий способ, который работал на ура, кто-то закинул за просторы канала YouTube другие поисковые системы. Это, конечно, здорово, так как мне, благодаря вам, YouTube прислал письмо и поздравил, что мои видео по такой теме, как зайти на запрещенные сайты, на данный момент это торрент-трекер, наш любимый NNN-клуб, пользуется спросом во всем мире. Огромное вам спасибо, что вы смотрите мои видео до конца, оставляете лайк и комментарий, и тем самым вы продвигаете видеоролик в Ютубе и помогаете другим людям увидеть данный видеоматериал. Ну что меня опять расстроило. Это то, что кому-то не нравится, что мы стали снова свободно заходить на всемирный портал Рунета. На данный момент мне снова пишут комментарии, что метод перестал работать. И есть ли другой способ? Друзья, мы команда, мы все хорошие люди, но почему нам всегда кто-то мешает? Да что это за безобразие? Я прекрасно понимаю, что новые технологии меняют наш мир, что наука и техника развиваются стремительными темпами, поэтому мы тоже не стоим, не древним и всегда в поиске. Хочу сказать, что все это время я искал ответ, как можно вам помочь. Я читал ваши комментарии и снова я увидел, того человека, который решил нам помочь, который поделился своим методом и рассказал, как обходить все эти блокировки. Я прислушался к нему, сделал все, как он написал, несколько дней пробовал, проверял. И после того, как я убедился в том, что видео, которое выйдет на моем канале, будет нести пользу для окружающих, я решил его опубликовать в Ютубе. Друзья, хочу вас попросить, давайте вместе поблагодарим того человека, который помог нам всем. Я же только делаю видео благодаря его совету, благодаря его рекомендации. Он является первоисточником нашей, так сказать, радости. И как же его найти? Это займет у вас буквально секунд 10, но польза огромная. Заходим на канал Покерный MAC, нажимаем плейлисты. Здесь выбираем как зайти на запрещенные сайты NNM Club и выбираем способ номер 3. Далее мы жмем вот здесь лайк, и тем самым мы говорим человеку спасибо скуфарго его ник и в принципе данный метод мы сейчас будем и разбирать. На мой взгляд, считаю, что если мы будем помогать друг другу, хотя бы благодарить тех людей, которые нам помогают, то мы все вместе сможем многое узнать, делясь друг с другом той или иной информацией. Друзья, как-то в интернете мне понравилось одно высказывание – «Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливее». И сегодня мы станем чуточку счастливее, снова сможем заходить на запрещенные сайты, которые блокируют у нас в России, в том числе и Торн трекер NNM Club. На этой энергетической ноте хочу напомнить гостям подписаться на канал «Покерный маг», чтобы быть в курсе событий и каждый раз становиться счастливее, когда вы будете заходить ко мне в гости. Ну а теперь, я думаю, нужно перейти к самому методу, Друзья, хочу сказать, что мы не будем заходить через браузер, что в принципе мы делали раньше, а зайдем через обычный браузер Google Chrome. Когда я узнал об этом методе, то выяснилось, что он хорош для компьютера и не очень хорошо работает на смартфоне. А теперь давайте сделаем все вместе с вами. Для этого вам нужно открыть браузер Google Chrome. Также хочу обратить ваше внимание, друзья, на тот момент, что если, когда вы будете вводить на нам клуб поисковой строки, то вас не будут перенаправлять на тот сайт, который вам нужен. Вам предложат другие сайты, где вы не зайдете на данный сайт NNM Club. Поэтому, друзья, я специально для вас оставлю оригинальную ссылочку в описании, где вы напрямую сможете попасть на торрент-трекер NNM Club. Далее нажимаем интернет-магазин Chrome расширение. После нажимаем «Установить». В открывшемся окне нажимаем «Установить расширение». Далее мы жмем «Готово» и закроем наш браузер, чтобы он обновился и заново откроем. После вставляем сюда ссылочку, которую я вам дам, в принципе она у меня есть, я сейчас ее открою и продемонстрирую, как все у нас будет прекрасно получаться. Ну а дальше я думаю, что вы все знаете, жмем «Вход», Вводим имя и пароль, опять же жмем вход. И мы снова, друзья, на портале, где мы, в принципе, можем все скачать, все, что нам нравится. Поэтому, кому помог, ставим лайк, поддерживаем канал. У кого есть возможность, отправляем его дальше, во вселенную. И ждем слова благодарности. Всем спасибо за внимание, всем пока, увидимся в следующем видео.